Итак, есть вот эта вот судьба, эта зона находится вот здесь вот. И в Ведах описано, есть Пантанжали Юга Сутра такой вот там описано даже срез такой тонкого, тонкого тела ума, строения, вот примерно образно описывается, что если сравнить с озером, допустим, да, то в озере есть волны, это мысли, причем мысли находятся у человека справ, э, с левой стороны. Ой, с левой стороны. <свят> Я на вас смотрю. С левой стороны находятся мысли. Есть э, желания, они находятся с правой стороны. Это волны. Мысли и желания – это самая поверхность озера ума, и мы его легко воспринимаем, потому что мы воспринимаем хорошо поверхность. Вот дальше, чуть ниже находится, там, где мысли, там находятся эмоции, чуть ниже мыслей, из эмоций мысли рождаются, вот, а желания рождаются из побуждений, вот есть побуждение, как бы, хочется чего-нибудь такого... Вот. А что пока еще не знаешь? <смех> это <смех> <до> побуждение, <смех> вот. а потом, о, и вот чего мне хочется, земного. <смех> вот. То есть, ну, то есть а, воля с правой стороны, мысли с левой стороны. Это волны озера ума, да? самая поверхность. И чуть ниже там желание и побуждение. Эмоции, желания, это одно и то же. И побуждение, волевые такие посылы. Еще ниже находится настроение. Это уже где-то пошло спускаться вниз, но мы чувствуем, мы еще знаем настроение, я в себе чувствую настроение. Потом дальше идет настрой человека. Ну, так я уже не чувствую. Я просыпаюсь, думаю, сегодня у меня хороший день будет или плохой. Настроение уже чувствую, а настрой нет. Настрой в течение дня человек начинает чувствовать. У меня сегодня что-то плохой настрой. Я какой-то неработоспособный сегодня. Или я сегодня работоспособный. Это уже ниже. В течение дня человек осознает постепенно настрой. Итак, мы прошли верхнюю треть озера Ума. Верхняя треть чувствуется человеком хоть как-то. Потом дальше идет средняя треть, среднее озеро Ума. Эта средняя треть как раз и связана с нашим телом. Вот там находятся эти каналы, которые, шротасы, которые работают с телом. Энергию телу дают, средняя часть. Это подсознательная часть, полностью подсознательная часть. Но есть люди, которые с помощью концентрации внимания способны понять, Чувствовать тонкое тело человека. Они вот до этого уровня, они чувствуют, как у человека, где энергия течет хорошо, где плохо. Вот. И начинают немножко чувствовать это. Понимаете? Вот и уже эту среднюю часть озера Ма. И там находятся вот болезни человека, находятся его функциональные расстройства какие-то, это все психическая энергия. Там движется и создают эти вещи. Дальше еще нижняя часть третьего озера ума, это когда моя энергия связывается с другими людьми. Вот, допустим, я связана с ребенком со своим, связан, допустим, с женой, с родителями связан. И там связь вот этой энергии, вот эта нижняя, это вообще почти человек не может это понять. И когда, допустим, у меня плохая судьба пошла, из меня плохая пошла, пошла судьба, связанная с мужем, то он перестает меня любить, допустим, я с позиции жены говорю. Перестает любить. Или жена перестает мужа любить, если у него пошла плохая, него пошла плохая энергия. То есть мы сами вызываем плохую судьбу, но не знаем об этом. Он говорит, ты что меня не любишь? Мы думаем, что он виноват, а это, оказывается, из меня идет такая сила. И когда она перестает изменять идти, то он опять любить начинает. Он дедушку не бил, он дедушку любил, оказывается, понимаешь? Вот. Ну, то есть, вот такая система. Касса у нас есть еще глубже, еще, кроме вот этих вот воды, ума, существует еще песок. Еще глубже, да? И вот этот песок как раз это и есть, там где на дне озера, это и есть вот песчинки судьбы, то есть этот вот шарик вот здесь вот таких размеров где-то, энергетический шарик, в котором находится душа внутри, и она смотрит сквозь призму ума вот этого вот к судьбы, смотрит на мир, вот, ну, его взгляд или счастливый, или печальный, или яркий, или затуманенный. В зависимости от того, как судьба действует. Вот эти песчинки судьбы называются карма кармавасаны. Карма означает судьба, переводится слово прямо для судьба, переводится. А васана означает песчинка. Ну буквально так и называется, песчинки судьбы. И когда песчинка судьбы выходит, в отличие от озера, когда песчинка поднимается, но ну, озеро не реагирует. А вот если песчинка судьбы поднимается в озеро ума, тогда начинается сильное воздействие. И сначала песчинка поднимается на уровень отношений с людьми, потом она влияет и выше поднимается на здоровье, еще выше на наше настроение. Понятно? Теперь вопрос, а что их поднимает, эти песчинки? Веда объясняет, что существует энергия времени. Время – это сила, самая тонкая, непобедимая сила в этом мире – это время. Время – это не то, что на часах движется, это мы условно так придумали. А время – это сила, которая что делает? Она старь, грубое тело, оно стареет у всех. Вот. Даже у детей маленьких тоже стареет постепенно, становится старше. Но сначала энергия души сильнее – чем время, поэтому человек растет, развивается, а потом она становится слабее времени на энергии души, и человек начинает увидать чем все по-разному, мы сейчас будем узнавать почему. И а, следует знать, что на грубое тело и на тонкое тело время влияет по-разному. Вот грубое тело, оно постепенно старится потихонечку а тонкое тело оно не стареет вот тонкое тело или психика человек не стареет но в него с каждой секунды времени все больше и больше трудностей выходит наружу ну то есть это можно сравнить с тем что взять допустим вулкан да как будто и он сначала такой чуть-чуть бьет, да, потом все сильнее и сильнее, и потом к старости уже такой, такой уже поток пошел. Это означает энергия судьбы. Вот когда маленький ребенок родился, у него энергия судьбы бьет обычно не сильно. За исключением бывает исключение, когда, допустим, то это сильное испытание, но мы об этом будем говорить тоже. И поэтому ребенок все видит в розовом цвете, он видит мир красивым таким радостным таким счастливым и он очень очень радуется жизни ребенок потому что у него энергия тяжелой судьбы еще не выходит наружу и она постепенно все сильнее выходит сильнее и в пожилом возрасте уже как бы человека вообще гнет у него там так наваливается на него жизнь что мама дорогая уже с возраста. то есть в тонком теле Тело, тонкое тело не стареет, оно просто грязнеет от силы судьбы, от тяжести судьбы. Наваливается судьба на него все сильнее. Следует знать, что у времени есть два типа течения. Есть стабильное, постоянное течение времени, есть циклическое. Вот постоянное течение времени, оно потихоньку старит, старит тело. И это супер. Вот с этим все согласны. Вот, допустим, если человек не болеет, ничего, с ним он потихоньку стареет и в 90 лет такой раз и помер. И все бы хотели так прожить жизнь. Потому что как бы классно, ничего не паришься, стареешь, потихоньку это раз и умер. Потихонечку, никого не трогает. Раз, так, раз, и, закрой, и все. Вот, но. Так не получается часто у людей, потому что есть другой ход времени, это называется циклическое время, циклическое влияние. И циклическое влияние, оно то, то увеличивает счастье в человеке и здоровье, то резко уменьшает. И вот тот момент, когда резкое уменьшение наступает, тогда человек испытывает большие трудности. Это не только здоровье касается, это отношения касается и работы, и всего, то есть трудности везде могут прийти. Человек ко мне вчера подходит на лекции, бизнесмен говорит, что у меня в бизнесе вообще все нормально было. Давай что-то не то, не то, не то, что да такое, Я говорю, просто так время действует. Он говорит, что делать? Я говорю, ждать. Надо ждать, спокойно, терпеть, ждать, потому что. И как сколько? Ну, я смотрю, вот столько. Я могу почувствовать там. Это не сложно на самом деле, даже человек почувствует. Просто мы часто не можем, мы не верим, что мы можем. Девушка говорит, я так знала, что три половиной месяца. Ну, да, очевидно, что ты знала, потому что так и есть. Вот. Это несложно почувствовать, если ты разбираешься, как это действует, происходит все. Или просто интуиция, человек интуитивно чувствует. У нас нет запрета чувствовать будущее и прошлое, нет запрета, просто мы не можем, не сосредоточены на этом, мы сильно сфокусированы на негативе, или на себе, или на проблемах, когда человек вот так живет, он не может ничего понять вообще в жизни, для того, чтобы что-то понять, надо отвлечься от всего, как-то смотреть на жизнь со стороны, и тогда ты начнешь ее изучать. Итак, самая большая несправедливость в этом мире – это вот эти циклические влияния времени. Оно влияет и на грубое тело, и на тонкое циклами. И эти цикл, когда наступает тяжелый, то человек просто не может вообще согласиться с этим. Что такое? Жил нормально, и бабамс прилетело. И люди начинают выдумывать, потому что надо же как бы кого-то обвинить. Так же легче жить, правда? И поэтому люди придумали сглаз, порчу, там, проклятие, все это цикл проходит, наступил, у меня все рушится и надо кого-то крайним сделать, а хочется сильно, невозможно жить, ну кто-то же виноват, ну, ну кто-то же может масоны там или евреи что-то задумали, ну кто ну, как бы меня мучает там, вот, но кто-то есть такой, как бы, мировой заговор против меня какой-то, за мной следят. А для этого специально делают такие фильмы, типа «Матрица». вот И как бы все, о, мы в «Матрице», значит, все, за нами следят постоянно, все, понятно, надо выйти из «Матрицы». Вот. Ну, то есть люди, как бы, людям божественное при, ну, при, присваивают. Конечно, как бы мы под присмотром Бога все находимся, но Бог — это добрая сила, не злая. Если бы это была зла, он бы жить нам вообще не давал. Допустим, он разозлился, раз запор сделал такую. Без как бы судьбы, без всего как бы. Просто так. Вот смотрите, я вам докажу, что очень много чего происходит без нашего ведома. Это очень просто понять, но мы об этом просто не думаем, мы к этому привыкли. Допустим, человек берет, есть что-то, Да. Глотает и дальше уже он не знает, что там происходит с этим. Там много клеток, там питаются этим продуктом. Там, представляете, организм распознает разные химические вещества, он знает, это медь, это цинк, там вот это мне надо, мне то, это туда надо, это сюда. Все это все распознается, узнается, все в доли секунды распределяется и потом, когда уже как бы уже ненужное что-то появилось, у меня раз надо идти. Вот это ж неудобно на лекции сесть. И раз ушел как бы ненужное как бы вот, раз из себя. И все, как бы. Причем у нас вот внутри да а вот мы не задумываемся, что это же все там без нашего вида мы вообще все распределяется там. Или женщина говорит, я говорит ребенка растю внутри себя. Ты прям растишь его, да? А ты вообще не знаешь, что это происходит. Он говорит, мы зачали ребенка. Ну как вы зачали? Вы там что-то сделали, что-то как бы произошло. Вот, и ждем. Потому что это Бог уже начинает. Кто-то начинает, правда? У одних получается, у других нет. И, ну ладно, Бог не, не Бог, пускай химия начинает замечательно. Тогда почему люди делают жертвоприношение какое-то, молитва, и раз зачатие приходит, священник говорит, у тебя будет ребенок, раз, ребенок. Это же есть такие вещи, то есть почему так происходит? Значит, есть какая-то сила, она контролирует все, но контролирует по-доброму. И в этом этот мир не случайных химических элементов создан. Все здесь гармонично имеет глубокую причину, но мы всего этого не знаем, мы живем на поверхности всего этого. И что мы открыли, то и знаем. Конечно, мы погружаемся, изучаем, все глубже глубже пытаемся понять этот мир. Вот. Итак, вам не скучно? Тема сложная? Итак, у ума также есть чувство. Причем чувство разные функции совершенно имеют. Вот а, одно чувство связано с разумом. А разум это то, что побеждает судьбу. Я тебе об этом чуть попозже буду говорить. И вот чувство слуха, оно связано с разумом, побеждает судьбу. Это самое важное чувство человека. Чувство слуха и звук. И даже если взять, допустим, собаку, и человека. В чем разница? У нас сформированная речь. А у собаки нет речи, правда? У нее есть эмоции, она не эмоциями общается у собаки. Она говорит, вау, вау, ну понимаешь, вот, вот. Вау. На, вот там. Вот, понимаю, типа. Вот. У них есть эмоции. Это язык эмоций. Как когда человек. Начинает язык эмоций понимать, он понимает язык птиц, зверей, это язык эмоций. Не то, что у них свои слова там, свои там, о, такое слово, это другое же слово. Нет, это язык эмоций, они, эмоции, это функция ума, а речь это функция разума. Понимаете, у животных разум спит в незрелом состоянии. Мы об этом еще будем говорить чуть попозже. А вот человек, он развит разум. И поэтому человек может побеждать судьбу, может все осознать, поменять свое представление о жизни и так далее. Это за счет звука происходит все. Звук — это самое главное в жизни. Тактильное чувство стоит на втором месте. Оно находится между умом и разумом. И оно дает человеку, если чувство слуха дает силу разуму, силу, наполнять силой разум. Разум становится сильный. Вот. Раньше в древней культуре по речи определяли силу разума человека. Не по лицу, как сейчас там физиогномика. Вот меня как одна женщина разложила там, говорит, у него нос вот кривоватый, это значит, он кривоватый человек, душой кривоватый. кривоватый. А у меня нос кривоватый. В детстве в высоту прыгал. И когда падал, я коленей, коленкой себе нос выбил. <смех> ну потом сам его как-то поставил на место, врать что-то не смог, вот. И он у меня все чуть-чуть криватый, и она, вот, это, вот, ну, кривоватый душой, оказывается, человек, вот, оказывается, что я не знал. И это значит, не изменишь уже, Ты все на всю жизнь кривоватый душой, потому что нос криво растет, понимаете, все, у меня такая философия. Потом она, у меня вот видите, под, под глазом пятнышко, это он, значит, смотрит на людей плохо, не любит людей. Вот у него под глазом пятнышко, вот не любит людей. А это пятнышко, оно у меня вышло, потому что, ну, у меня наследственно такое, как бы, с возрастом, где-то пятнышко появилось на лице, побыло года три, потом пропало и следующее возникло. Ну, то есть у меня вот здесь было пятнышко, это тоже что-то значило, наверное, я тогда был такой, наверное, еще какой-то там, спесивый, наверное, а теперь я всех сглаживаю, оказывается, у меня здесь пятнышко. Видите, оно скоро пройдет тоже, буду честно. у меня это пройдет, качество характера. Ну, это такой бред просто, я просто так смеялся, мне так было весело послушать, она же обо мне говорила, Просто юмор конкретный. Ну, то есть, человек вообще не врубается, не понимает, что качество характера — это тонкая энергия, не грубая. И лицо может только как-то чуть-чуть намекать на это, но опять же, это просто изначальные какие-то могут быть данные. Но любой человек с любым лицом может стать святым, если он работает над собой. И мы знаем примеры даже там. Есть даже фильм где вот там страшный такой человек, там Квазимода, ли, он там любил девушку красивую, а он оказался святым, этот человек, у него чистый характер был, он любил Бога там и так далее, а был страшный внешне. Ну, как бы, вот так. Я просто к чему это говорю, что есть, конечно, мы будем говорить, что есть ли, л, линии на ладонях рук там и все прочее, но это все имеет свое значение, но не такое, что типа вот все, теперь... Глаз вот так, все, значит, он такой. Это люди, которые очень поверхностно смотрят на мир, они так говорят. Итак, есть тактичес... э, тактильное чувство. Это чувство связано и с умом, и с разумом, и поэтому оно очень важно. Тактильное чувство, оно разум делает чистым или грязным. И поэтому люди должны чистую одежду одеваться, они должны очищать квартиру, чтобы все в квартире чисто было. Они должны стараться чистые мысли иметь, и тогда разум будет чистым и так далее. И в целом, чтобы вам легко было понять, вот природа так разделила, что у мужчины природно энергия звука делает разум сильным. И развитая энергия звука у мужчины. А у женщины тактильная энергия развита, и поэтому мужчина стремится к силе разума, а женщина к чистоте. И мы можем видеть, что женщина постоянно прибирается, убирается, чисто выглядит. Если где-то грязь, она фу, такая как бы сильно реагирует. Она да ладно, что-то такое. Вот, ну то есть ему не фу, а ей фу. То есть он по разному реагирует совершенно. То есть женщина стремится к чистоте, и сила разума женщины, чистота ее разума она сразу воспринимает правду, чувствует ее сильно. Мужчина ему надо доказать, где правда, ничего не болтаю. Вот, ну то есть как бы поэтому мужчина сильный разум, женщина чистый разум. И поэтому у женщины развито тактильное чувство, она очень чувствительная, у нее кожа чувствует. Тактильное чувство, это кожа, да, чувство. Она очень чувствительная. И нужна одежда нежная там, покупать, не дай Бог, грубая будет. Это мне не нравится, это мне не нравится все. Не дай Бог мужику самому подарить жене какое-то платье. Это будет большая ошибка. Потому что она должна сама выбрать. А выбрать ей очень сложно. Особенно, когда много выборов. Она вообще с ума сходит. Вот. Ну, то есть, как бы, вот это надо понять, что... Тактильное чувство имеет большое значение, поэтому женщины брезгуют, допустим, в автобусе стоит там пьяный какой-то грязный человек, она от него подальше встает, мужчине по барабанам, как он, встает нормально. Вот. Ну, так, конечно, мужчины тоже реагируют, но не так сильно, как женщина, конечно. У женщины тактильное чувство в 6 раз сильнее, чем у мужчин Итак. Видите, как бы чувства очень важны, важно знать их цели. Есть чувство зрения. Чувство зрения связано только с умом, оно уже сразу не связано. И чувство зрения, глаза человека показывают судьбу человека, потому что ум означает судьба, там находится энергия судьбы. И в глазах находится, если взгляд такой каменный, тяжелый, это значит тяжелая судьба у человека, то есть легкий взгляд жизнерадостный, значит у него нормально все в жизни идет. То есть по глазам можно определить, даже можно вот внутренняя часть взгляда, допустим, это ближе к подсознанию, а наружнее ближе к мыслям. Вот здесь мысли находятся в левом краешке левого глаза, а воля в правом краешке правого глаза. Ну то есть другими словами, как бы с глазами связано характер человека. И допустим, если вы хотите в совместимого человека себе найти. Вы должны по глазам определить, посмотрите в глаза ему, если вы чувствуете у вас гармония во взгляде. «Смотрю в тебя, как в зеркало, как самоотражение, и вижу в нем любовь мою и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении». Любовь бывает долгою, а жизнь еще длиннее. Вот, ну то есть, как бы по глазам, да? Глаза, зеркало, не души, а ума, человек. Зеркало, ума, человека глаза. И тонкое тело ума, когда оно сворачивается, это по глазам тоже видно. Из глаз уходит энергия жизни. Вот прям раз ушла, видно прям, все, там нет жизни в глазах. До этого была, даже человек без сознания лежит, но живой. Даже пульс, вот когда пульса нет, врачи ошибаются, пульса нет, все умер. Говорят, ничего подобного. Тонкое тело может жить без пульса внутри человека, это называется летаргический сон. Может быть он есть, но он очень медленный там и слабый, ну, практически незаметный. Но в глазах точно, древние врачи по глазам определяли. Они видят все, жизнь ушла из, из. То есть тонкое тело, жизнь означает тонкое тело. Психическое тело ушло из грубого тела. Значит, регуляции нет. Все, значит, не будет ничего работать. Следующее чувство это чувство вкуса. И чувство вкуса, оно связано с праной психической энергией человека. Поэтому если когда человек чувствует. Кушать вкусно, он наполняется силой, ему легче жить. Когда человек чувствует кушает невкусно, у него перестраивается энергия, она по-другому начинает двигаться. Не такая, какой ему подходит энергия, значит невкусная. Какое подходит энергия, значит вкусная. Чувство вкус связано с энергией, не с химией в продукте, запомните. Поэтому, допустим, люди хотят вкусно кушать, они хотят вот эту теорию там, раздельного питания. Один жир едим, один белок едим, один э, сахар едим. Мне нравится, как им надо блюда разные, вкусные, потому что от этого настроение хорошее становится, радость появляется, то есть тонкое психическое тело наполняется, человек наелся, и настроение хорошее, он петь начинает, веселиться, попели, потом танцуем, да, обычно. Попировали, танцуем, поели, все, потому что наполнилась психика радостью, вот, и хорошо, когда что-то голодный, он танцевать уже не может, потому что что-то нету счастья. Вот. Поел, счастье пошло. Особенно, когда вкусно накормил. Накормили. Вот. Теща, люблю твои блины. Там, или все кто, неважно. Но лекарства имеют неприятный вкус часто. Почему? Потому что они перестраивают энергию в организме. Поэтому лекарства, если врач знает, как правильно, он дает лекарство, и оно перестраивает энергию, человеку становится лучше. А если не знает, что еще хуже становится? Чем было? Почему? Потому что неправильно перестраивается энергия. И следующее чувство – обоняние, нос, да, обоняние. Вот это чувство, оно у них очень тоже важное, потому что оно определяет, что моему телу подходит, а что нет. Поэтому животные, они целыми днями чем занимаются? Они нюхают, что покушать. Потому что по запаху точно можно определить, где яд, где не яд. Понимаете, допустим, человек, прежде чем что-то кушать, он должен сначала понюхать. Даже если бактерии только появились в пище, по запаху она уже неприятная, а по вкусу еще приятная при этом, представляете? И синильная кислота по вкусу сладкая и приятная, по запаху смерть. она, То есть нюхаешь, чувствуешь смерть. Я провел такой эксперимент. Мне, мой друг, он занимается септарией, кобрами, он мне кристаллики прозрачные, такие белые из кристаллики кабринного яда показал такую маленькую чашечку. Я говорю, а сколько вот такая чашечка всего? Я говорю, а сколько вот человек можно убить? Он говорит, ну человек тысячу запросто. Ну такая чашечка кристалликов. Я говорю, а понюхать можно? Он говорит, ну от этого не умирать можешь нюхать, запаха нет. Я такой понюхал и почувствовал смерть, запах смерти. Я прямо, аж холод пошел внутри запах смерти я но я не могу сказать он сладкий кислый горький ну, то есть запах смерти просто страшно стало вот так важен чувство обоняния так важно человеку оно определяет состояние ну, подходит это мне или нет моему телу это пища больше того, допустим, если женщина въезжает в какую-то квартиру, для женщины очень важно жить в квартире, которая ей подходит, потому что она наполняет все жилье, энергией счастья. Не мужчина, а женщина. Это женская энергия квартира. И если женщина не подходит, ей не нравится там, запах будет не нравиться, она может понюхать там, даже если новый дом, ей не будет нравиться, она уедет, уйдет оттуда. Или, допустим, вы ну, в гости кому-то приходите, и зашли на порог, и запах не нравится вам там, не кушайте в этом месте, вас может вырвать даже. У кого такое было, что вот запах плохой в квартире, вам не нравится, начали кушать, и это... потом пошли вырвали. Это значит, что вам не подходит энергетика этих людей, вы несовместимы. Вам не надо там кушать, потому что их энергия не дает вам счастья, не дает здоровья. Видите, когда близкий человек, первые признаки самые, когда близкий человек заболевает тяжелой болезнью, от него пахнет по-другому. Меняется запах от тела, он начинает пахнуть не, не очень хорошо. Это признак, что надо обследоваться уже точно. Он говорит, а я здоров. А запах поменялся тело он стал неприятным, значит он болеет. Надо искать болезнь. что Запах указывает на состояние тела, запах человека. И когда муж, допустим, нравится запах, это телесная совместимость, значит, легче детей изучать. Если запах близкого человека не нравится, значит, тяжелее детей изучать, менее совместимый. Но ну, возможно все равно. Итак, есть пять чувств. У ума есть судьба, она находится, есть психические каналы. Вот. И следует знать, что у тонкого тела ума есть также еще как шоссейные дороги такие, энергетические такие, такие каналы, такие сильные, энергетически сильные, которые пронизывают весь организм сверху донизу и которые несут в себе, ну как бы, или там есть заторг на этих дорогах, пробки, и тогда там хронические болезни возникают, или хорошее движение, и тогда там болезни нет, здоровый орган. Мы об этом тоже с вами поговорим. Чуть попозже. Давайте теперь поговорим о разуме. Вот что такое разум? Вот судьба дает человеку иногда счастье, иногда страдание. Вот поднимите руку, у а кого вот сейчас классная жизнь такая, хорошо. Это значит, у вас хороший период. Поднимите руку, у кого вот вообще что-то капец. Значит, плохой период. И у кого плохой период несколько лет, он говорит, у меня всегда капец. У меня не период. Что он уже забыл, когда был хороший период. Но хороший период точно был. Понимаете? То есть просто долго могут периоды эти, хорошие, плохие, эти долго могут. А одни говорят, а у меня всегда хорошо. Это значит, что он уже забыл, что у него было плохо. Понимаете? Но, но жизнь всегда циклами идет, она никогда не стоит на месте. Поэтому, если совсем уже плохо, невыносимо, знайте, что вы на самом низу цикла. Скоро будет лучше. А про тех, кого совсем хорошо, я говорить не буду. Итак, разум — это такая психическая структура, которая поставляет счастье в ум. И она поступает, поставляет счастье через знание. Оказывается, для того, чтобы поймать счастье, нужно знание. Это как знание, это как антенна, куда повернешь, оттуда и счастье пойдет. И разум он в тонком пространстве невидимым ищет счастье. И когда разум находит счастье, это называется э, увлеченность. Человек увлекся чем-то, значит, он счастье там увидел. Дальше, когда человек начинает сильно концентрироваться на этом счастье, это называется целеустремленность. Когда человек хочет достичь этой цели, это называется решимость. И когда человек понял точно, что там есть счастье, это называется вера. Все это функция разума, это не функция ума. Вот функция ума это думать, мыслить, желать, чувствовать. А характер человека, он связан и с умом, и с разумом. Ну, допустим, плохой характер, допустим, обидчивость, это связано с умом, потому что человек в уме обижается, и связано с разумом, потому что человек не знает, как не обижаться. У него нет знаний, у него нет связи с такой силой, которая бы его лишила обидчивость не имеет знания, возможности не обижаться, потому что разум контролирует ум с помощью знания. Он говорит, нет-нет, там счастья нет, туда не ходи, снег в попадет, больно будет, ну, не надо. Вот. Разум говорит уму, а он говорит, нет, пойду. Он может не слушать разум, потому что ум иногда имеет желание к чему-то, желание это тоже стремление к счастью. Иногда ум напрямую действует и хочет счастья, а иногда слушает разум. И вот люди, которые в основном напрямую как бы хотят счастья, нелогично, нет как бы в этом смысла никакого. То это называется люди неразумные. А когда человек слушает всегда знание свое, нет, вот это нельзя, это надо делать, это нельзя, вот это правильно, это неправильно, это разумные люди. И Он говорит, нет не буду, потому что неправильно. А человек говорит, нет буду, потому что я хочу, значит неразумный человек. Вот в этом вся разница. И сила разума тренируется. Не то, что человек неразумный, он теперь всю жизнь неразумный. Он может натренировать разум как гантели, допустим, там человек тренирует, он мышцы как качает, так и разум. Сила воли тренируется, решимость тренируется, целеустремленность тренируется, концентрация человека, внимание это тоже с помощью разума достигается. Тоже тренируется. То есть человек может в принципе стать разумным из неразумного. Не то, что там, если дурак, то навсегда. Все зависит от настроя. Если человек хочет стать разумным, он становится. Потому что он не животное. Это животное не может включить разум, потому что у него такая форма тонкого тела. У человека есть возможность такая. Я вам рассказал вкратце, Тонкое строение человека. Если у вас есть какие-то технические вопросы, не по вашей жизни, а просто вот по тому, что я сейчас сказал, поднимайте руку. Что-то непонятно, если вам спросите, я вам это уточню. И мы пойдем дальше потом. То есть есть два варианта, если руки не поднимают, значит, или все непонятно, или все понятно. Ну, давайте спрашивать ученику. А да, знаете, я чего-то вам еще не сказал, еще две вещи. Я извиняюсь, сейчас еще пока не забыл, еще две вещи сейчас скажу. Вот смотрите, есть еще очень важные вещи. Надо знать, что у разума есть три центра психических. Первый центр, а, и у души есть три энергии сознания. У души первая энергия сознания — это желание счастья и любви. Все хотят счастья и любви. Вторая энергия сознания знания. Все люди хотят знать. И третья энергия сознания это желание жить или вечности. Желание вечности и третья энергия сознания, они связаны с тремя центрами разума. Первый центр разума находится в области паха, связан с вечностью. Поэтому страх находится в пахе у человека. Вот. Дальше второй центр разума связан с любовью, находится в области сердца. Любовь в сердце находится. «Сердце, как хорошо, что ты такое! Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить!» Ну, то есть, способность любить, вот эта энергия разума, направляющая человека на любовь, это в сердце находится. И энергия знания находится в голове, мы головой знаем. Мы знаем, что мы головой знаем. Вот здесь это находится, в области лба. И следует знать, что Женское рождение, у нее сильная энергия разума, связанная с любовью. У нее находится в области сердца, разум самый сильный у женщины. У мужчины разум сильный в области лба и одинаково сильный у всех в области паха. Жить все хотят, <связывая> мужчины и женщины. Вот, и следует также знать, что есть два три канала психических, самых важных в организме человека. Эти, эти три канала, Нади, психические каналы. Центральный канал, который идет вдоль позвоночника, называется сушумно. Этот канал называется деревом жизни. То есть он по нему течет самая главная психическая энергия, дающая человеку жизнь. Вдоль позвоночника это все происходит. Поэтому сам позвоночник также является каналом жизни, каналом нервной системы, каналом жизни. Вот. Но по бокам позвоночника есть еще такие парасимпатическая, симпатическая система. Это тоже очень важные каналы психические. По ним течет два типа психической энергии. Слева течет а, психическая энергия, называется канал такой мощный, называется Ида-Нади. Ида. Это женский канал с левой стороны. Левая часть тела человека любого, женская и мужчина и женщина. Вот дальше, с правой стороны у человека течет Нади, психический канал, связан с мужской природой, с мужской энергией. И у женщин, и до нади в норме, где-то в 2,5-3 раза сильнее, чем у мужчин. Этот канал психический. Этот психический канал связан с любовью, нежностью, добротой, чувствительностью, заботливостью, отношениями между людьми, семейной жизнью, он связан с левой стороны, психический канал, он связан с гармонией между людьми, родственными отношениями, он связан с верностью там, и так далее. А правый психический канал, вот этот пингалон, мужской, он три раза сильнее, ну, три, два с половиной сильнее, ну, три-два с раза сильнее у мужчин, чем у женщин. И он связан с силой воли, решимостью, способностью побеждать, храбростью, твердостью внутренней, терпением, способностью как бы выстоять, способностью как бы, не поддаваться трудностям, стойкостью, выносливостью. Этот канал связан. И поэтому изначально природно. Мужчина имеет вот такие качества характера, женщины такие. Вот теперь, в принципе, я сказал более-менее все. А теперь ваш вопрос, мужчина? Здравствуйте. Вопрос такой вот, инсульт. Вот с точки зрения материи, какого из да, вот с точки зрения тонкого тела, что происходит? Вот всегда все болезни с точки зрения тонкого тела, это блокирование движения энергии. Это создает неуправляемость энергии грубой и потом дальше разрушение грубого тела. Все, просто блокирование энергии. Я все сейчас, Это следующая тема, я не еще пока опережаю события, я сейчас об этом буду говорить. Вот женщина. Дальше. В вашей репетиции предзвучало, что вот набита, да, обидчивость, она исходит от ума, вы сказали, и от разума, да? Правильно? Нет, сама обидчивость живет в судьбе человека, означает в уме. Разум может ее победить. Поэтому она связана с разумом, с этой точки зрения, что разум может победить обидчивость, а если он не знает как, то не может. А, понятно. Но обида связано с умом, да? Все mm -hmm. качества характера связаны с умом, но разум их побеждает или не побеждает. Ну и соответственно такой вопрос, что как можно значит победить тогда обиду? Это мышление получается. Нет, это, нет, это другая тема. Давайте чуть попозже. Все, то есть это уже тема работы над собой, а не строения человека. Мы сейчас техническую информацию разобрали. Если вам непонятно, что куда идет и зачем. Тогда, ну, вот, девушка.